Всем салют и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юрий и мы начинаем. Сегодня у нас на разделочной доске мини обзор на игру от русских разработчиков Atomy Heart или Атомное сердце, одна из самых ожидаемых проектов 2023 года. Атмосфера прямиком из СССР, начиненная металлом, нормативной лексикой, какой-то бабкой и роботами-близняшками. Балеринами, которыми за прошедшие недели каждый геймер и не только пытался заглянуть под капот и проверить масло. Сюжет у игры двухфронтовый, но типа две разных концовки. Местами цепляет, местами прямо очень хорошо, а местами духота. Но как же без этого? Графон вполне себе приличный. Игра в релизе вышла практически без багов, за что разработчиков хвалят. Боевка в игре прикольная, все пропитано в игре ностальгией. От лимонада в стеклянных стаканах мультфильма «Ну погоди» и музыкальными сопровождениями. А теперь немного объясню, что почем в этом атомном сердце. Таком же атомном, как в твой пукан, когда ты понял, что твой ПК эту детку не тянет. Для начала этот жанр, а точнее два в одном. Шутер и Акцион Эдвентур. А это глубоко согласись. В игре механика как комаров летом, система паркура и не по взбирающимся поверхностям, прокачка, бецухи и прочих отделов. Оружие ближнего боя. И придется иногда думать. Ведь годоволомки присутствуют. А это присущие жанру Action Adventure. А стрельба как раз шутер. Также присутствует тема с лутом, крафтом, стелсом. И все это в открытом мире. Почти открытом. Что по врагам? А здесь есть вопросики. Маловато, скучновато? Самые интересные противники это боссы. И то не все. И то редкая возможность по всей игре насладиться их пребыванием. Куча плюша. Вовчиков, которых три вида, ватрушки, пчелы, култышки, ведра с пилами. В общем, по разнообразию все так себе. Боссы просто отвратительные. Беляша и Наташа это сон, которые ничем друг от друга не отличаются. Плющ пожирает на просто твое время. Но ежиха, которая отличается уникальным подходом к сражению, и ее можно пройти двумя тактиками, заслуживает уважения. Лоза и Близняшки самые простые боссы в игре, но бодрые. И быстренько не затягивая. Левел-дизайн тупейше. откуда-то не выбраться, где-то не по своей воле, оказываясь в ловушке и все в таком духе. Головоломки прикольные, запоминаются, есть нудные, есть откровенно затянутые, но все же в общем гуд. Сюжет проявляется раньше, чем хотелось бы. Детали сливаются, еще до заключительного этапа. Протаганец хорошо прописанным характером вышел. Антагист хорош, но плохо раскрыт. Химия между этими двумя классная, но только поначалу, ибо антагист со временем превращается в пустое дно. Сам игровой дизайн однотипен, из точки А в точку Б. Сделай, дойди, победи и тому подобное. Дизайн мира это лучшая в игре. Здесь разработчики постарались и сделали потрясающе. Продумали над мелочами, проработали. Диалоги отлично. проработаем уникальными фразами. Нотка детектива присутствует. И на этом я думаю все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне игра понравилась, несмотря на все весомые минусы. Но и плюсов все же немало. Да и не часто выходят игры такого уровня от наших земляков. Всем добра и вкусной еды. До скорых игр. Пока-пока.